Как вы наверняка уже знаете, так как вы занимаетесь со мной, неважно, лично в группе или здесь на канале, я уже говорила о том, что в английском языке очень много заимствований из других языков. Если мы говорим о процентном соотношении, то это 20% из греческого и латинского языка и 5% из романа германской группы, типа французских, немецких, да, вот таких вот слов. Очень много в английском языке. Это заимствование. Что происходит, когда в язык попадает иностранное слово? Эти процессы, они равнозначны для любых языков. То есть, вот допустим, мы знаем русский язык, к нам какое-то слово иностранное попадает. Что с ним происходит? Оно постепенно русифицируется, то есть оно переходит в русский язык, становится русским словом, но только через некоторое время. Сначала э, к нам слово попадает, ну, какой-нибудь пример привести. Эм, к примеру, слово компьютер Мы его в русском языке взяли также «компьютер», да, то есть мы его э, не меняли по звучанию, также звучит. Эм, мы пишем русскими буквами английский термин, по сути, «компьютер». Что потом с этим словом произошло? Изначально это было заимствование. А что, если я, допустим, из этого слова что-то сделаю? Допустим, скажу «компьютерщик». Да? Такого слова нет в английском языке. Это будет считаться заимствованием? Слово «компьютерщик» — это заимствование в русском языке? Или это наше русское слово? Вот интересно, что вы скажете. Это наше русское слово. Представляете, то есть если мы добавляем какой-то суффикс, приставку, или мы каким-то образом адаптируем заимствование слово к русскому языку, то это уже э, исконно русское слово считается. И вот в английском языке примерно те же самые процессы происходят. Нужно понимать, что это изменение, которые не происходят за один день. Это очень длительный процесс, который занимает, э, ну, может занимать даже десятилетия. И в английском языке а, были заимствованы какие-то из слов, и некоторые из них не поменяли свои формы. То есть они так и останутся, так, ну, так и остались на, вот, на данный момент, может, они потом изменятся, но пока они так и остались, как были заимствованы. Это слово, допустим, колбаса из немецкого языка заимствовано это wurst. Вы можете посмотреть в словаре, как это пишется. А сегодня мы поговорим о словах, которые а, были заимствованы. Или э, о словах, которые по-разному пишутся в английском языке. Это не обязательно заимствование, а просто у них разные написания, может быть. И они отчасти адаптировались, но в языке остался и прошлый вариант неадаптированный, и новый вариант адаптированный. И э, я еще хочу вам показать слова, которые это не касается заимствования, а просто слова в английском языке, которые могут писаться в различных вариантах и оба эти варианта существуют в английском языке вполне себе равноправно да и такое тоже бывает чтобы вы уже сейчас начали обращать внимание на то как пишется слово возможно у него несколько вариантов написания. это в английском языке достаточно распространенная картина но мы начнем со слов омлет и стоять в очереди давайте я вам покажу картиночку и мою табличечку. Мы разберем слово омлет, но ну, омлет – это заимствование, понятно, и uh, у нас здесь вот видно, да, вариант с двумя ти. Uh, uh, только это читается, то есть вот эти два слова, я поэтому сейчас их не называю, просто показываю, они читаются одинаково, это слово омлет, окей? Okay? Но как вы его напишите, то есть вот таким образом или вот таким образом, для правильности английского языка абсолютно не играет никакой роли. Вы можете его писать и так, и так. Но обратите внимание, часто в этом слове пытаются писать «ом» и дальше Л. Так нельзя. Ни в одном из этих вариантов такого нет. То есть ом Видите? Разница в этих двух словах только в букве «м». Ти, ну вот в конце, скажем так, буква ти, буква и на конце, да, только в этом, в конце, а вот здесь Оме и ле у них одинаково, видите, то есть сокращать до ом и даже л писать нельзя ни в коем случае, читается оба это слова омлет, омлет, Такое вот произошло в английском языке, то, что два слова сейчас существуют, и оба эти варианта правильно читаются они одинаково, в связи с заимствованием. Я думаю, что со временем вариант вот с таким длинным написанием, он полностью устранится из языка, и останется только вот такой вот удобный вариант. Дальше мы смотрим, так вот я и сделаю, стоять э, в очереди, да, это кьюинг, читается кьюинг, и у нас здесь, э, я подчеркнула, да, в одном варианте есть буква И, во втором варианте нет буквы «и». Обычно такая проблема возникает у студентов, которые учат французский язык. Я в свое время, когда учила французский язык, тоже недоумевала. Зачем писать столько много букв, когда читается там три буквы, допустим, в слое. Здесь примерно похожая ситуация. Зачем нужна эта буква, если она ни на что не влияет? Поэтому самый простой вариант — это выучить короткое слово. Да, более короткая, на одну букву сокращенная, будем, как это говорится, сожмем кулачки, да, будем ждать в будущем, что оно еще сократится по количеству букв, дай бог, да, чтобы его было удобнее писать, потому что сейчас запомнить вот, этот, вот эту комбинацию букв крайне тяжело. Если вы еще не знаете, как пишется слово «стоять в очереди», я рекомендую его выучить и блеснуть им где-нибудь не знаю, на занятиях, допустим, английского языка или там на экзамене, если вы на экзамен пойдете. Потому что мало есть людей, которые осознанно сидели и учили это слово, слишком много букв, слишком много комбинаций, есть где ошибиться. Дальше всем вам знакомое слово серый. Да? Я о нем, в принципе, тоже очень часто говорю. Когда мы проходим, у нас в курсе базовой грамматики, есть тема цвета. И вот мы на цветах изучаем как раз то, что у нас есть два варианта написания слова grey. Причем читаются они абсолютно одинаково. Это слово grey. И здесь у нас американцы чаще всего пишут это слово через букву A, то есть в американском варианте английского языка. А в британце или в британском варианте английского языка пишут через E. Grey. Да? Может быть, поэтому мне больше привычный вариант с буквой «и». Я его, ну, почему-то я его чаще вижу. Дальше. Американские горки. С этим словом вообще сложно, поэтому я его сюда добавила. Дело в том, что я нашла в источниках, различных источниках я смотрела, не привязываясь там, к британскому или американскому варианту, просто разные источники, три варианта написания этого слова. У нас есть вариант через hyphen, дефис, Uh, у нас есть вариант uh, через пробел и есть вариант слитного написания этого слова. Я сразу говорю, что вот я их вот так вот расположила, не просто так. Это самое частотное через церешечку, с пробелом менее частотное, и самое uh, наименее частотное слово — это вот uh, последнее, то есть которое пишется слитно. Причем вот это слитное написание я встречала uh, только в... В словарях с пометкой, ну, то, что это британский вариант. Это больше встречается в британском варианте английского языка. Моя рекомендация писать это слово через дефис, через хайфон, потому что это самое распространенный вариант написания этого слова, и, мне кажется, его легче запомнить, потому что слово «составное» из двух частей — это немножко похоже на русский язык, то, как мы пишем э, через тире слова, да, э, такое словообразование. Для нас это для русского языка характерно, поэтому, мне кажется, это легче всего запомнить. «Американские горки», да? «Rollercoaster» — это читается, и Итого, мы имеем э, слова омлет, «queuing», Грей и роллер